всем привет а что будет если я расскажу о том что приложение транспорт на твоем iphone который ты используешь для того чтобы отследить маршруты автобусов которые ходят от твоего учебного заведения до дома к примеру используют геопозицию даже тогда когда ты не пользуешься приложением то есть в фоновом режиме на постоянной основе куда уходят эти данные ты естественно не знаешь поэтому в этом видео расскажу о том как отследить какие приложения и какие функции они используют на твоем устройстве поехали я не пытаюсь быть параноиком, однако не зря большинство авторитетных личностей, например, как тот же Марк Цукерберг, заклеивают камеру на своих компьютерах, либо же смартфонах при помощи, опять же, какой-то бумаги, либо же скотча, однако в этом видео я не буду вам говорить, как правильно заклеивать камеру на ваших iPhone, потому что это попросту не нужно, но в настройках на iPhone iPad есть такой достаточно интересный параметр, как конфиденциальность, где вы можете отследить абсолютно все параметры, по которым различные приложения, могут получить часть информации когда вы будете пользоваться вашим устройством к примеру параметр микрофон здесь у нас отображаются все приложения которые так или иначе имеют доступ к этому модулю на нашем устройстве и могут записывать определенные звуки даже тогда когда мы не пользуемся приложениями перечисленными в этом списке геопозиция либо же геолокация здесь список еще обширнее и на вашем месте я бы действительно просмотрев все приложения которые так или иначе эту самую опцию использовать Пользуют, задумался бы, а зачем, например, индрайверу всегда нужно знать, где я нахожусь? Telegram X. Окей, хоть и это самый защищенный мессенджер, который невозможно взломать, где данные остаются при пользователе, но зачем ему всегда нужно знать, где я нахожусь прямо сейчас, мое конкретное местоположение, когда я не использую мессенджер от Пашки? Честно говоря, не совсем понимаю. Йота. Окей, в принципе, все нормально. Тот же WhatsApp. Зачем мессенджерам собирать постоянную информацию о пользователях? Зачем? им постоянно нужно знать, где находятся их юзеры, даже тогда, когда они своими приложениями не пользуются. Я уверен, что хотя бы раз в своей жизни ты спускался в самый низ настроек, где у тебя отображаются приложения, которые можно по каким-то функциям, либо же параметрам настраивать в самих настройках. И здесь уже по отдельности можно смотреть, что использует каждая программа. Например, тот же AliExpress. Зачем ему использовать камеру? Отключаем. Зачем можно читать мои фотографии, я не знаю, или как-то загружать их себе на сервера, тоже не знаю, отключаем, серии поиск, окей, можно оставить уведомления, ну, можно включить о новых скидочках, акциях и так далее, сотовые данные, ну, пускай будут, там трафик покушать немного, но, в принципе, не страшно, тоже авито, зачем читать и записывать мои фотографии, куда это уходит, не знаю, может, приложение все делает и без моего ведома, серии поиск оставляем. обновление контента, ну, в принципе, все окей, нормально, бум, окей, здесь вообще ноль претензий, боумастерс, окей, тоже все в порядке, Burger King. Зачем геопозиция? Но ну, окей, только при использовании программы, ну и то, мало ли, что-нибудь пойдет не так, поэтому поставлю на никогда. И таким образом вы можете отслеживать каждое приложение, что оно использует, и если вы так действительно парите со своей безопасности, конфиденциальности, то просматривать каждое в отдельности и отключать те параметры, за которые вы действительно беспокоитесь, например, геопозиция, использование камеры, а также чтение и запись ваших файлов, например, фото и видео. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, но еще раз напомню, у нас есть инстаграмчик, ссылочка, если что, будет в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся, пока!